Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, и сегодня мы будем проходить игру «Маленький Кошмар». Да, впервые, впервые мы будем проходить на канале игру, ну, до этого были попытки рафт пройти, но это не считается, это не считается. Поэтому давайте, не будем терять время, приступаем. Новая игра, погнали. Так, вот, что-то начинается, давайте. И вот я проснулся Какой-то бабулес у нас был Я отключал микрофон, чтобы не перебивать Всякие там вот эти мысли ваши Страха и так далее Так, управление, вот оно какое, да Так, это вроде схватить, да Это прыжок Так, что тут делать, На, я уже забыл Ладно, проснулись мы в подвале Там, кстати, кто-то наверху повесился, походу Да, не повезло чуваку, не повезло так а как тут в принципе-то.. Тут вроде бы был еще огонь. На какую кнопку только? Ты не ешь, дядки, неешка А Дай огонь наверное. Так, это сесть, это печурится, типа. А на какую кнопку огонь? Стоп, а на какую кнопку огонь? Я помню? Так. На F. Вс, вс. Погнали. Теперь я ничего не боюсь. Давайте разгоняемся, разгоняемся. Поджечь можно? Конечно можно. Так, засейвились. Да тихо ты. А то на нас что-нибудь и нападет. Так, я где? Здорово. Ну, ползи. Давай. Сейчас нас что-нибудь утащит, как, и все. Вот как единственная зажигалка не потукла вот в этот момент. Не проработ. Так. дверь какая-то. О, -о, -о, О. Так. Нифига тут цепочечка. Блин. Боязнь вот этих типа знаете люди, которые боятся все высокого типа такого большого я не знаю как эти люди типа это называются у них баянь типа всего большого вижу можно разбить не ну -ка. Оп. что-то дали ладно идемте дальше идемте дальше их открытие как понимаю нельзя кстати тут вроде можно подка делать да? а как Ну-ка. Как подкат сделать? Ага, понял. Понял, как подкат делать все. Разобрались с управлением более-менее. Извиняюсь, что клавиатуру будет слышно. Ну да ладно. Это даже может какой-то и плюс. Эффект передается. А можно на тебя запрыгнуть? Я с тобой хочу повесить. Ладно, видимо, нельзя. Давайте передвинемся туда. На дверь, скорее всего, открыть. Буги страшные прям Уф. да запрыгни ты на стул так да не толкай ты -то его вот открыла молодец страшно да а так я знаю эту фигню на них попадаться вроде бы нельзя так и где а наверх надо типа паркур Оп. Оп. Оп. Нет? Апу. А куда? Надо? Ну, типа тут похоже на то. Или... Стоп. А, я понял. И типа по ним ползти. Да, да, по ним ползти надо. Блин, такая атмосфера, если честно. Ну, игры страшная, реально страшная. Какие звуки еще? Как будто за тобой кто-то следит. Черви поганые. Оп, перепрыгнул. Так, фонарь. Фонарь. Еще червяк. Бежим, бежим, бежим. Открывай. Сейчас черви сожру. Все, бежим, бежим. Опа, в подкате, как Индиана Джонс. Давай, опа. Все, красава. Так, а тут что делать на? Ага Нифига ты, конечно, силач Это же вроде она, да? О! Я где? Я что? Так Это как? Это я проиграл, да? Я проиграл. А там типа можно было вообще как-то выб выбраться из этой фигни. Ну, типа не сюда идти. Так, спокойствие, спокойствие, пацаны. А, давай. Все, прошли. Красав. Так, все, тоже прошли. Типа там был фонарь, по нему можно было скорее всего перепрыгнуть, если бы я знал об этом. То что. я гном а, типа если бы я знал об этом то что я упаду можно было бы, наверное перепрыгнуть скорее всего скорее всего так что-то как-то темно куда идти то я правильно ну, вроде сюда так ты аккуратно не падай блин слишком темно нам сюда да нет нам не сюда а -о -о. Это слишком темно даже фонарь не спасал а -а -а -а -а. я понял это та фигня походу реально индиана джонс опа <repeat> давай давай опа все идеально с первого раза просто индиана джонс спидран по кошмарикам. Ой! Погнали вместе с тобой. Чепушилик. Ну-ка. Блин, так все. Вы видели? Он кого-то украл. По-любому хлеб с магазина. По-любому все такое может быть Хитрый. И походу с ним нам надо будет столкнуться. А крысу можно зажарить или убить? А ну иди сюда! Куда она там убежала? Неплохо. Неплохие телепорты, я смотрю, тут. Что сделать надо? Как я понимаю, тут ток. И меня, типа, ударит током. Ну-ка, закрыть можно? Закры... Ага, ага. Закрыть тебя можно. Как? Дотянуться. Угу. Пододвинем толканку. Ну или это кухня, просто салфеточки вот эти. Большие салфеточки. Так, давай. Опа. Отключаем мы электричество. На время, на время. Тут какое-то время. Так, хопа, прошли. Я где? Че это? Пошло нафиг. Я все сломаю. Ой, какие игрушки страшные. Глаз, какой-то глаз. Так, все, свет есть. Паровой. Стоп. Только не говорите, что мне нужно было все пробежать, вот эти две двери. Походу на то. Походу мне нужно было пробежать две двери. О, зачем я тут остановился? Как мне сейчас назад попасть с этим управлением? Опа, опа. Оп, оп. Ну ладно, сейчас попытаемся пробежать быстро. Попытаемся. Так, все, спидран, погнали, погнали. Давай, давай, проходи быстро. Бежим. Беги, беги, беги. Ну что ты такая медленная? Мы же сейчас не успеем. У тебя под конец только шибанет. Вс. Лучше. Лучше. Так. И свет включили, давай. Ч ты смотришь? Нельзя тебя туда, походу, да. Закрыто все. Ну погнали прямо. Что у нас там прямо находится? А прямо у нас находится. Какой-то глаз Типа нельзя на него смотреть Вы обращаетесь в камень Типа что за медуза горгона mm. Так И нам вот туда надо mm. Так Ну-ка давай-давай-давай красава красава меня просто застопила вот это э, от кровати решеточка так смотришь на меня смотришь туда я погнал давай удачи бро все так теперь по ходу парку чего она сюда смотрит Я думаю, она тут меня тут точно уже не заметит, если сюда посмотрим. Ну все, да, отлично, отлично. Так, что у нас там находится под этой горгоной? Может пасхалка какая-нибудь? А я правильно бегу, нет? Походу да, пасхалка. Да. Пасхалка. Ну ладно. Можно будет пройти, походу, на все пасхалки еще. Так, идем, идем, идем, идем. Давайте заворачиваем прям в дрифте. Так. Ну-ка, что у нас тут? Ё. Surprise, И что то страшное, я даже шоптом Это дети. Он их съест потом. Блин, пацаны, вам не повезло, короче. <соспособлезную> Соболезную. Соболезную. Так, погнали. Наверх нам, походу, на. Да, нам наверх надо. Соболезно, короче, ребята, вам. Вас сожрут. Просто возьмут и схавают, вас пустят на обед. Так управление так давай все так заждем фонарик ну ты что ну ты что давай сейчас какая то рука тоже вытащит меня я тоже хочу я жить хочу да ⁇ м давай иди. что ты стопишься так все спрыгиваем фонарик можно ухнуть крыса что-то пищит что такое что такое что ты чё я нормально я чуть не так делаю все нормально ну-ка отдай мне мяско мне Мясо дай. Благодарю. А, это хлеб. Давай сюда. Хаваем. Чё такое? Я не должен был хавать? Чё происходит? Ладно. Все, значит, нормально. Вроде нормально А чё, его тоже съедят? Ему, походу, захавают, пацаны. Ему тоже не повезет. В этой жизни. А, побежали. Поели и побежали, давайте. Так. А что это у нас? Я могу? Нихрена там. Высоко падать так -то. Если бы я упал... Ну, умер, да. Что делать? Сюда? А, нифига, тут элементы паркура, прям. ⁇ -мо ⁇ Что такое? Опа, опа. Смотри, смотри, смотри что я умею. ⁇ -мо ⁇ Можно мне так в жизни макакой быть такой? Хоть куда забирайся? Так, светильник. Ты тоже пасхалка? Или что? А, это сохранение, это сохранение. Это сохрани. Ну ты иди сюда. Опа. И что делать? Наверх? Да, походу наверх. Походу. наверх. Так. А наверх докуда? Там походу больше ничего нету. Нам надо сюда. Оп. Ты не умрешь? нормально и походу нам надо сюда давай макака будет прохождение называться за макаку играем в макака игры и чё а это что такое Я понял, смотрите. Вот я сейчас делаю так, максимально ее к себе. Да. И смотрите. Блин, не успел, да. Ко мне быстро, ко мне. Шаха. Опа, все, погнали. Да главное не упасть. Ну давай, давай. Ты Мы сейчас этого привидения как разбудим или кто там, короче, который детей жрет. Тебя сожрут, понятно? Тебя сожрут. Ты же хочешь отсюда выбраться. Я уверен на сто процентов, что хочешь отсюда выбраться. Поэтому давай не нервничай. Я знаю, у нас все. А, смотри, смотри, я выдвигаю, оп, тебя выдвигаю, нет, тебя На. лесенка, да, да, да, да, давай выдвигай, выдвигаю. Выдвигаю. Ё-моё, фига, как все продумано-то. Давай, подтягивайся. Оп, и сюда. Я сейчас... Оп! Вот это нормально, я вырубил электричество. Главное, что сюда этот кикимер не пришел. Так, это что за подвал? Я думаю, мне в него прыгать не надо, да? Или надо? А ну-ка беги! Куда мне? В подвал? А... В... В... В подвал, наверное, но не таким способом <сpar> <сpar> <сpar> жестким. Давай, давай, вставай, вставай. Че? Я где? А я где? А я снизу. То есть мне и надо было сдохнуть. Блять, вы, Да что ты будешь делать Пиявка Засосала Что-то они меня начинают уже напрягать Эти пиявочки Ладно Но Главное, что мы здесь Главное, что мы спустились И сейчас главное пробежать этих пиявок Нахальных Так Ну все, вроде бы удача Вроде бы удача. Так, сюда мы проходим. А! Е, е, е опять эта фигня. Спокойствие, спокойствие. А чё она так быстро-то? Спокойствие. <звы> <звы> да! Немножко проморгал момент. А, да, она работает как это, Кикимора. Но не Кикимора, а вот это, Медуза Гаргона, или как это он звали, в мифологии, короче, в камень обращалась, и на нее посмотришь. Она так и работает, по сути. Так, она следит за этой фигней, а я побежал. Опа, не ожидал, да? Так, вот она сейчас едет. Она, кстати, когда едет, она за ней смотрит. Я прям должен успевать за ней идти. Блин, нифига. Так, ладно. Переходим. Так, так, так, так, так. Все. Я здесь, я отойдем немножко и теперь нам на вот сюда вот сюда давай давай давай все идеально идеально пацаны все спускаемся что такое что такое что за такое нет а как а где я появлюсь да ну нафиг! Мне ей снова проходить эту медузу. Так, ну сейчас за спидранем, Сейчас за спидралин. Что-то я тупанул там немножко. Надо сейчас сразу же все делать. Быстро, быстро. Давайте, сейчас за спидранем вот эту медузу. Так, все нормально. Я спалился, конечно, но она меня не съела. Так, так, так, так, так. Все, спокойно, спокойно. Так, давай, смотри. Все, спидран, спидран, просто спидран. Так, и теперь смотрите, на, на тут ящик забыть. на тут ящик. Оп. Оп, Давай. Так и вовремя прыгнуть. Оп, все, идеально. Так, а сейчас я где? Ч такое? Что происходит? Ну, ладно, идемте. А все, походу, да? Первая глава пройдена, походу, да. Так. Но если будет сохранение, то.. туда. То, то значит. Первая серия подходит к концу. Да! Это новый этап уже. Ладно, друзья. Первая серия подходит у нас к концу. Она и так вышла уже очень долгой. Поэтому давайте. Если вам понравился такой контент, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии свои лучшие. Да. Давайте. Всем.